Привет! Мы начинаем новую серию видеороликов, посвященную перспективным направлениям в сфере IT. В этих видео я собираюсь рассказать о таких крутых штуках, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн, интернет вещей и некоторых других. Если ты в первый раз слышишь об этом, но тебе интересно узнать, что это такое и где применяется, то присоединяйся к нам. Также я буду оставлять ссылки на материал под видео для более подробного изучения. Ну ладно, начнем. Приятного просмотра! Как ты понял из названия видео, речь пойдет об искусственном интеллекте, а точнее об искусственных нейронных сетях. Стоп, Нейрон... стоп, стоп. Так это как сложно. Что? Сложно. Так ты развиваться сюда пришел или что? Ну да. Пусть тебя не пугают эти слова, на самом деле все гораздо проще, чем кажется. Интуитивно мы понимаем, что такое искусственный интеллект и для чего он нужен. Предполагается, что он должен решать такие функции, которые способен выполнять только человек. Искусственный интеллект имеет несколько направлений, и одно из них – машинное обучение при помощи нейронных сетей. Основной принцип заключается в том, что машины получают данные и обучаются на них. Нейросети не приходится программировать в привычном смысле этого слова. Их нужно именно обучать. И возможность к обучению – это одно из главных преимуществ нейросетей перед обычными алгоритмами. Машинное обучение позволяет системе научиться решать сложные задачи, которые требуют аналитических вычислений, подобных тем, что делает наш человеческий мозг. Структура нейронной сети появилась прямиком из биологии. Нейрон — это вычислительная единица, она получает информацию, производит от ней вычисления и передает дальше. Последовательность таких нейронов, соединенных между собой, образует сеть. Благодаря такой структуре машина обретает способность анализировать и даже запоминать различную информацию. Можно сказать, что нейросеть — это машинная интерпретация мозга человека. Давайте посмотрим, как это выглядит на примере. У нейросети есть входной слой, который получает информацию, несколько скрытых слоев, которые ее обрабатывают, и выходной слой, который выводит результат. Связи между нейронами называют синапсами. Каждая такая связь имеет свой вес. Она показывает степень важности входного сигнала. Благодаря ему входная информация изменяется, когда передается от одного нейрона к другому. Связи с положительным весом называют возбуждающими а с отрицательными тормозящими. Если же вес равен нулю, то считается, что связи нет. Выходные сигналы одних нейронов суммируются, учитывая весовые коэффициенты и поступают на вход другим нейронам. Полученные данные преобразуются и передаются дальше. И так мы повторяем для всех слоев, пока не дойдем до выходного слоя. Кстати, важно, что изначально веса расставляются в случайном порядке, и когда мы запустим сеть первый раз, то ответ не очень-то будет похож на тот, который мы ждали. А все потому, что сеть не натренирована. Как вы уже, наверное, догадались, совокупность весов – это своеобразный мозг всей системы. Именно благодаря этим весам входная информация обрабатывается и превращается в результат. Каждый раз, когда мы подаем входные данные, мы можем получить верный или неверный результат. И если сеть ошиблась, то необходимо скорректировать значимость связи. Но для этого сети нужно подавать новые и новые входные данные до тех пор, пока она не перестанет ошибаться. В зависимости от сложности задач, обучение может быть дорогостоящим, а также требовать огромных массивов данных. У нейронных сетей достаточно обширная сфера применения. Их используют в распознавании жестов и образов, распознавании речи, обнаружении мошенничества и спама медицинской диагностики и даже биржевом анализе. Возможно, вы и сами слышали о некоторых применениях нейронных сетей, ведь сейчас они на суху почти у каждого. Искусственный интеллект при помощи нейросетей уже пишет музыку, позволяет читать по губам и учится водить машину. Кроме того, нейросети используют популярное приложение FindFace, где вы можете найти человека в соцсетях, предоставив сервису его фотографию. Так вот, кроме этого, есть еще несколько интересных применений нейросетей на практике. Американский стартап Кардиограмм разработал программу, которая предсказывает наличие различных заболеваний. Для обучения нейросети программа использует данные о сердцебиении людей, которые получают при помощи умных часов. Алгоритм может предсказывать диабет с точностью 85%. Тем временем, чуваки из Microsoft создали нейросеть, которая умеет рисовать изображение на основе краткого текстового описания. Алгоритм учитывает важные детали, то есть оценивает каждые слова, и рисует изображения на их основе. В результате получаются достаточно реалистичные изображения. Что интересно, работа новой сети превосходит уже существующие алгоритмы в точности на 170%. Другая нейросеть тоже преобразует текстовое описание, но преобразует его в анимацию движений трехмерной модели. Этим занимаются исследователи из Сеульского университета. И с их помощью можно, например, обучить робота понимать текстовое описание действий. Нейросеть обучили на общедоступной базе данных, созданной Microsoft. В ней собраны видеоролики о различных действиях людей, и их письменное описание. Всего для обучения использовали около 30 тысяч пар. Описание с видео. В результате нейросеть смогла создать новые модели на основе сразу нескольких пар. Описание и видео. Также вы, наверное, слышали, в 2016 году искусственный интеллект обыграл лучшего игрока в Go, Лиси Доля, со счетом 41 как мы говорили, нейронные сети обучаются на примерах. Интеллект Альфа-Го обучался на огромном массиве партий, в которых человек играл против человека. А в прошлом году вышла новая версия этой программы, альфа го И она не использовала человеческий опыт. Она играла против себя. Нейросети объяснили правила игры в Го и больше ничего. Через три дня практики версия Зира обыграла Альфа-Го в 100 партиях из 100. Через 21 день обучения Альфа-Го достигла уровня модифицированной версии – Masters, Мастерс, которая победила 60 лучших игроков в Го, включая Лиси Доля. Еще через 40 дней Зира была признана лучшим игроком в Го из когда-либо существовавших. Кроме этого, она разработала ряд неизвестных ранее тактических схем, а профессионалам Го сейчас остается лишь сидеть и изучать их, почесывая репу. Что до шахмат, то за несколько часов самообучения Альфа-Зира победила компьютерную программу «Стокфиш». Сегодня проходит финал по шахматам между людьми и искусственным интеллектом, где нас ожидает невероятно напряженное сражение. Представим команды. Сборная людей. Искусственный интеллект. Приветствую вас. Привет. Здравствуйте. ближе мой металлический зад, Хаха. Да начнется битва. Блин, что же делать? Может, может, может обосцин его, чтобы его замкнуло? Нет, это против правил. Но у меня есть козырь в рукаве. Туз Буби. получить мазафака я сломался. еще не конец человеке. Еще более разгромным было преимущество альфы в игре Сёги, японском аналоге шахмат. Здесь нейросеть одолела соперника со счетом 90 к 8 и две игры в ничью. Самое интересное здесь, что вообще нейронные сети считают очень узкоспециализированными. Но альфа-зира от компании DeepMind использовала одну и ту же структуру для трех разных игр. Это оказалось возможным при помощи их обобщенной структуры. Сам факт превосходства искусственного интеллекта в логических играх не вызывает удивления. Ведь программе удается синтезировать качество лучших игроков, исключая волнение и человеческий фактор. Впрочем, для искусственного интеллекта логические игры слишком удобны. Черная пешка никогда не сможет подкупить белого слона, а ферзь не перестанет ходить по прямой из-за смерти любимого коня. Наш интеллект требует гораздо больше гибкости. Именно поэтому сейчас ведутся работы над универсальным искусственным интеллектом благодаря которому будет возможно решать любую интеллектуальную задачу. К чему это все? Сейчас обучение на видеоиграх набирает обороты, где задача нейронной сети быстро понять правила и достигнуть в ней высшего уровня мастерства. В хорошей военной стратегии вполне можно научиться оптимально распределять ресурсы, вычислять наиболее вероятный ход противника, организовывать снабжение армии. И кстати, игру нейросеть воспринимает совершенно по-человечески, у нее есть визуальное представление монитора и доступ к мышке, клавиатуре, ну или геймпаду. И отсюда вопрос. Что будет, если какая-нибудь новая альфа пару месяцев поиграет в лучшую военную стратегию?